очень модно э, делать функцию реального ВДР. Да, какая вообще, какая бывает функция вашинного диапазона? Она бывает цифровая, которая сделана процессором, и она бывает реальная, то есть настоящая. real. Кто из вас помнит процессоры, которые назывались Sony E для аналога? Ну, помните, да? Фишка этих процессоров, что у них был цифровой ВДР, у них они неплохо отрабатывали. Почему про них говорю? Потому что, а помните, был вместе с FUE, был еще... FUP, Sony FUP, кто помнит такой процессор? Потому что он до нас практически не дошел, до России. Почему я про них вспомнил? Дело в том, что эти процессора четко отличались. FUE поддерживает цифровой ВДР, FUP поддерживает реальный ВДР. Что такое реальный ВДР? Настоящий реальный ВДР ⁇ это функция, которая осуществляется при помощи матрицы двойного сканирования и процессора, который поддерживает двойное сканирование. Соответственно, это реально съем кадров при... Высокой чувствительности сенсора, это реальность одного кадра, да? это реальность съем второго кадра при низкой чувствительности сенсора и наложение двух изображений одно на другое. Здесь матрица двойного сканирования, значит, априори она должна поддерживать съем с увеличенной в два раза частотой кадров. Да? Если мы хотим получить картинку 25 кадров в секунду, нам нужно снимать 50 кадров в секунду. Кадр светлый, кадр темный. Да? То есть здесь нужна повышенная частота кадров. Это первое. Матрица двойного сканирования априори дороже, чем матрица обычная. В итоге функция Real VDR способна делать там свыше 100 дБ, то есть функция геометричного диапазона измеряется также в дБ. Цифровой VDR чаще всего делает до 100, ну я напишу до 105, потому что у нас любители проектов все время какие-то циферки используют дополнительные, вот. Поэтому э, до 105 дБ. Где используется Real VDR? Это дорого, это нужна специальный сенсор двойного сканирования, да, и нужен чип, который поддерживает двойное сканирование. Цифровой VDR это функция чипа. Он работает практически на любом сенсоре, ну не на всех, но практически на любом. Это именно цифровая обработка. В чем разница? Вот намного дороже. Где используется реальный ВДР? В Саудовской Аравии, в Катаре, в Африке. Он используется и он придуман и сделан для объектов с очень большой разницей освещенности. Почему Саудовская Аравия, и почему я вспоминал тогда про FOP? Вот мало до России почти не дошли камеры с FOP, но у многих производителей они были по одной штуке, по две штуки. Почему они не дошли? Потому что реальный ВДР у нас как бы не особо и нужен. Реальный ВДР нужен в следующих случаях, когда у вас ярчайшее солнце с дикой просто яркостью, и у вас там вход в, например, через стеклянные двери или через просто широкая входная группа, и камера не может цифровым ВДР отработать этот, этот факт. То есть у вас. Человек заходит и его включает цифровой ВДР на максимум и все равно не видите лица человека, потому что камера не отрабатывает, потому что очень большая яркость, очень большая разница освещенности. В России таких объектов ну вот ну нету, я ни разу не встречал, так что в России нужен действительно Real VDR. Да, он, он реально круче. Вот если смотреть ролики, да, и смотреть как это показывают производители, ну действительно, но ну, он лучше, чем цифровой ВДР. Вопрос в том, а нужен ли? Вот в проектах его любят засовывать. Потому что это фишка, это функция дополнительная, это высокая цифра, 120 дцпл, 125 дц. Это хорошо проходит в дырах. Но насколько это именно нужно, это вопрос. Я бы сказал, что это не нужно. Именно поэтому цифрового VDR, на мой взгляд, вполне достаточно. Я считаю, нет смысла переплачивать за видеокамеру, которая обладает реальным VDR. Более того, уличная видеокамера, которая стоит на улице, установлена на улице, очень сложно вообще придумать, какая должна быть сцена, чтобы была очень большая разница в освещенности. А вот коллеги, которые производят Real VDR, чаще всего как это? Ну, дорогая функция должна стоять в самой дорогой камере. Да? Это дорогая камера, она уличная, она большая, еще с реальным VDR. -ом. Куда ее ставить? Внутрь помещения вот такую вот уличную камеру и направлять на вход. Вот. Где еще функция VDR может помочь, очень сильно может помочь. Если у вас есть тень на улице, единственное, где используется ВДР, в случае, когда у вас есть тень от здания. Например, у вас камера идет на здании, камера как раз на обзор. И у вас, когда солнце заходит за здание, у вас идет тень от здания, а кусок светлый. В этом случае у вас, опять же, в зависимости от площади картинки, да, в зависимости от площади сцены, либо у вас будет высветляться по темной части, либо у вас будет все затемняться по светлой части. Тут тоже нужно использовать ВДР, иначе вы ничего не увидите. Вот эти два момента, где это нужно помнить. Но сейчас говорим про входы, поэтому вход – это обязательно ВДФ. БЛЦ нужно использовать аккуратно. БЛЦ, БЛЦ можно использовать в тех случаях, когда, например, у вас не вход, а окно. Почему? В том случае, если у вас окно, то вам, скорее всего, то, что творится за окном, не важно. И вы включаете БЛС и выравниваете его по темной зоне. То есть так, чтобы он высветлял темную зону, коридор, помещение, неважно. Потому что вот в этом зале. Важно ли, что творится за окном? Нам важно видеть дальние здания? Вообще нет. Вот. Поэтому в помещениях лучше использовать BLC. Она меньше нагружает процессор, она даже поинтереснее отрабатывает темные участки, поэтому опять же, выбор за вами, но это рекомендация. Это пример на самом дешевом сенсоре. Показать, что не только на сенсоре Sony есть функция VDR. Это сенсор H42, самый дешевый. Исходная сцена следующего образа. Чуть-чуть мы ее искусственно затемнили, так, чтобы вот здесь вообще практически ничего не было видно. Вот. И вот это включенный ВДР. Самый дешевый сенсор. Замечательно видно здание на заднем плане, замечательно видно дерево, которое в окне, замечательно видно детали, и уже появляется вот исходная да, сцена, и появляется цветок, цветок, маска. Соответственно, все, все что нужно, оно видно. Именно это необходимо помнить при работе со входами. ВДР нужен. Вот БЛЦ для сравнения. Вот вам разница. Одновременно включать ВДР и БЛЦ я не рекомендую. Эффект непредсказуемый просто. Здесь вы хотя бы знаете, чего ожидать.